всем привет вы на канале как заработать в интернете у меня сегодня на обзоре новый жирный кран он реально жирный за короткую ссылку здесь платится 2 миллиона токенов и эти токены можно сразу же выводить прошли короткую ссылку и можно вывести давайте начнем видео обзор с вывода перейти к выводу нажимаем посмотрим что такое 2 миллиона монет ну, токенов монет кто как называет 2 миллиона и разгадываем капчу и нажимаем отзывать нужно подождать 10 минут капча здесь необычная капча дождя переводится здесь нам нужно подождать и так сказать стрельнуть по кружочку который будет бежать нажимаем отозвать итак good job смотрим обновляем страничку я уже вот выводил попробовал данный кран оплату платежеспособность. и как видим за короткую ссылку нам дают 1 и 7 миллионов trx я еще такого крана вот реально за короткую ссылку не видел Итак, здесь как всегда есть система бонусов она маленькая но это вот, 5 клеймов с крана сделаем, получим 100% энергии и 300 тысяч монет. 10 клеймов получается 500 тысяч монет и 15 клеймов получается 1 миллион. Есть кран, каждые 5 минут можно зарабатывать. Здесь получается 800 тысяч вот этих вот монеток. Нужно разгадать здесь капчу и нажать требовать. так мы заработали Раз в 5 минут Можно сюда заходить И этот кран безлимитный Можно зарабатывать Сколько угодно Также есть автофауцит Если у вас есть Энергия на балансе Каждые 5 минут нам будет Капать по 300 тысяч монеток Шортлинки Здесь задания Появятся сейчас нету заданий кранчик новый хотя он не новый но задания нету. если мы посмотрим по смелар кран уже работает получается 4 пять шесть дней и точнее шесть месяцев и за последний месяц посещаемость 1 миллион четыреста восемьдесят тысяч на первом месте индонезия россия и украина на третьем есть птс реклама здесь Самая дорогая получается 300 тысяч монеток. Просмотр 15 секунд. Давайте вот посмотрим 5 секунд. 100 тысяч монеток. Смотрим 5 секунд. Все очень легко. Здесь нету навязчивой рекламы Капча. Разгадываем ее. Она даже не выпадает. Это капча. И все нормально. Разгадывается. Также на этом кране можно заказывать рекламу и кнопочка аккаунт. Давайте сейчас пройдем еще одну короткую ссылку. Я вам посмотри, покажу, что это очень легко. Вот, за 32 коротких ссылки есть на вот такую сумму монеток. И еще мы получаем 3200 энергии, которые можно использовать в AutoFaucet. Давайте вот, начнем вот с первой ссылки. Я вот здесь прошел одну ссылку. Вот она в самом низу. Получается, называется она вот так вот. Что-то там на букву П. Они здесь оказывается бывают разные. Давайте выберем самую первую. Нажимаем. Открывается короткая ссылка. И здесь показывается реклама. И нам нужно подождать вот 10 секунд. Здесь можно вот это все нажать Download, ждем вот 10 секунд, нажимаем Continuum, еще раз, Continuum, опять ждем 10 секунд, все очень легко проходится, без проблем, я вот первую ссылку прошел очень быстро, Continuum, еще раз, здесь также вот ждем 10 секунд. Здесь уже вот рекламка появляется, баннера какие-то. И ищем здесь кнопочку. Вот она. Кнопочку нажимаем. континуем еще разок. Здесь окошко можно закрыть. Опять нам выпало какое-то окно. Ждем 10 секунд. Таймер вот идет. Получается это какой уже раз, четвертый. Опускаемся ниже, нажимаем Continuum и тут нажимаем кнопочку и нажимаем Get Link. И мы успешно проходим короткую ссылку и зарабатываем 2 миллиона коинов. И давайте еще напоследок выведем. Рекламку можно закрыть. Здесь разгадываем капчу. Нужно подождать 10 секундочек. Капчи какие-то новые придумали. Нам нужно за минуту класнуть 3 раза по двигающимся шарику вот он мы класснули и нажимаем виздер итак проверяем кошелек Pay. и вот они сатошики 0.2 миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч ТРХ на балансе вот такой, друзья, кран. Кому он интересен, ссылка будет в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Всем вам желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока.